19 августа в стенах Казанского федерального университета состоялась вакцинация сотрудников ВУЗа от COVID-19. О том, как проходит иммунизация в нашем сюжете. Остановить пандемию от COVID-19 можно с помощью вакцин. Они являются одним из важнейших инструментов борьбы с пандемией. Сегодня выездная медицинская бригада университетской клиники КФУ работала в здании Казанского университета. Сотрудников прививали вторым компонентом вакцины «Спутник Ви». Другое ее название – «Гам О ходе иммунизации и возрастных ограничениях рассказала заведующая эпидемиологическим отделением университетской клиники КФУ Татьяна Шлепченкова. Спутник Лайт и КовиВак делаются только до 60 лет, а вот обычный спутник ГамКовиВак он делается с 18 до без ограничения возраста. Рекомендации после вакцинации остаются теми же. Врач посоветовал не мочить место прививки два дня, не употреблять спиртные напитки и не перетомляться. Возможно поднятие температуры к вечеру в течение двух дней. Это прописано в инструкции, то есть это обычная нормальная реакция организма на введение а, вакцины. То есть в этом случае рекомендуется жаропонижающая, если выше 38 температура, антигистаминная и полежать дома. Также врач напомнила, что иммунизироваться можно в поликлинике по адресу улицы Вишневского, 2А. Запись осуществляется по телефону 233-320. Елизавета Никитина, Фариза Хитоглы, Универньюз.